Прежде чем открывать кур, я вначале для них подкидываю зерно, чтобы они работали, чтобы мне не мешали, вот как вы видите. И сейчас белки тоже ячминь вытащу. Белки сюда ячминкину. И маньки такой же ведерко дам сейчас и доить буду. Вот у нас Здесь зерно, пшеница. Для кор пшеницу кормлю, для коз лечмень. Сейчас, друзья, смотрите, какой кипиш сейчас будет. Выходим, девочки, выходим. Белка, ты ничего не попутала, нет? Бела! Вот сейчас, ма Маня, идем сюда, моя хорошая. Ой, воду сколько выпила, да, коняшка? Иди, на вот тебе зерно. Иди, иди, иди, иди. Так-то я такими ведрами добавляю сейчас. Бяша еще дам. Бяша, блин, сумасшедший паразит. Да сейчас дам. Он вот не успокоится, пока ему не дашь. Уходим! Уходим! Понял, что? У меня чистые протирать не надо. Так что молоко у нас чистка. Я потом через марлю пускаю молоко и все нормально. Вот, вчера воды напилась, вон сколько молока это да? вот, соль купить тебе. Да, сейчас потерпи ты-то прям. Конечно Голодный. Эй! Э -э -э -э -э. Чуть мусор попал это, через март не нормально. Думал убегает. Литар. Сейчас подцеплю, чтобы она мадамка моя. Потом идет не страшно, нужно подцепить ее. Сейчас она пока кушает. Да перестань орать ты-то, господи! Ну что, вот белка у меня доела. Доклевала курица моя. А еще морковку дам потом. Поросенку дала. Куры зерно не клюют, паразиты. Чуть поклюют и все, на траву. Ну и все, до вечера им хватит, больше не буду давать. До целый день они вот этого им хватит. Травы клюют. И нормально. А козочкам дам. Че, маняш, пойдем? Пойдем, моя хорошая. Пойдем, моя... Ой, девочка. Зацепилась? Гуси пошли на промыслы. Общарка наша. Которая садится бяшенная на гриву и крыльями бьет. Ну что, пошли, пошли, пошли, маняшка. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, девочки. Белка, пошли. Бел, пойдем, моя хорошая, пойдем, моя девочка. А белка говорю, Маняш, пойдем. Белка там, с курицами, как всегда, пасется. Я говорю, ты ж не курица, курица ты моя. Нет, она все с курами. Бегает туда-сюда потом. Да, Манечка, пойдем травушку, муравушку кушать. Бяшу я не пускаю. Я за ним не могу ходить, потому что он прыгает. А он как прыгнет, меня два будет. с Еще с этими рогами. Уставится да. на меня. И может так, бумс, с башки меня уложить, как тот раз было. Я как бы не хочу повторения этого происшествия. Чипы. Чипы. Идем, моя девочка. Идем, моя хорошая. Ой, мальчик ты моя. Куда Куда идет? Куда идем? Куда маняш тянет, а? Где ты траву будешь кушать? Там прям будешь. Дальше пойдем. Не хочешь, да? Ну ладно, стой здесь тогда. Ой, травка. Ай, белку зови. Сейчас пущу я ее, эту паразитку маленькую. Ну все, с Богом оставайся, моя хорошая. Сейчас выгоню эту курицу свою. Кушай. Он стоит с курами. Надо подвязывать, начинать ее. Испутай, а то. Ну, белка, иди. Тебя мать зовет. Курица ты. Белка, иди давай. Хватит зерно клевать, все. Давай, бегом. Шу -шу -шу. Пошла. Ну, иди. Иди. Иди к матери, говорю. Давай, бегом. Бегом. Шу -шу -шу -шу -шу. Пошла. Не хочет идти. Ни в какую. Ой, ужас. Беспутая. Ладно, гусей отвы Вы-то куда вылезли? Ведь ты без хвоста и останешься. Ну, ладно, держите. Ну что, друзья, я замочила огурчики. Вот они у меня. Сейчас собираюсь солить. Банки помыла. Ну, я думаю, банки 3. Лишнего на всякий пожарный поставила. 4 вымыла. Затем сварила суп Фасолевый суп. Горячий только что. Только что как пирожок из печки, как говорится. Куриный фасолевый картофельный суп. Я вспомнила, что у меня мама раньше варила фасолевый суп. Я так его любила. И вот сегодня я сварила фасолю. Надоела уже с капустой, с гороха. Вот. Одно и то же тоже чуть-чуть мысли -чуть нельзя. Это мама будет сейчас солить. Сейчас супик мама даст. Так, варю варенье опять смородиновое поставила. Благо у нас сегодня не жарко, сегодня дождик прям радует глаз, аж хорошо дышать легче. А тут духота с утра была. Духота, вы знаете, на видео снимала. И вот сейчас. Сейчас я варю все. Все варю. Сегодня весь вечер. А, весь вечер, как раз до вечера сварю. И пойду потом хозяйство кормить. Вот так вот. Смородинового варенья, самое полезное варенье. А. сейчас кушать будете супер? А? Давай, садитесь.